Первый вопрос. Что вы ждете в новом году в финансовом плане? Ну, я думаю, побольше денег это явно, и найти, наверное, работу, подрабатывать. Так, скажите, пожалуйста, что вы думаете о регулярном повышении цен на подавляющее большинство товаров и услуг? Ну, я считаю, что это, во-первых, неправильно. Если повышается цены на товар, то должны повышаться и зарплату, и людей. Либо зарплату оставлять, тогда и цены оставлять, которые были. Так, каковы причины данных тенденций на ваш, с вашей точки зрения? Честно, я даже не представляю, почему цены повышаются. Если Путин стремится к производству как бы своей, своей продукции российской, почему она повышается цены, я не понимаю. Так, Скажите, на ваш взгляд, возможно ли уже сегодня регулярное снижение цен на подавляющее большинство товаров и услуг? Я считаю, что да, потому что у нас есть российские свои производства, которые будут дешевле, чем то, что заграничные, и их можно использовать. Так, скажите, было ли подобное в истории снижение цен для, на подавляющее большинство товаров для, для большинства людей? Но, я, честно, не помню, не знаю. В нашей если что, было подобное в 1947 году, по 1953 год, во времена СССР, там было регулярное снижение цен. Проводилась инвентаризация и цены снижались. Все, спасибо большое, что ответили. Так, Аркадий, можешь, в принципе... — Первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы ждете в новом году в финансовом плане? — Ну, надеюсь, все-таки, как государство выйдет из коронакризиса, который у нас был в 2020 году. Вот. Я надеюсь, что все-таки э, улучшится ситуация. Ну и, конечно, не повышением цен на продукты и еще остальное, а как-то иными способами, так, чтобы по карманам граждан не било. — Скажите, что вы думаете о регулярном повышении цен на подавляющее большинство товаров и услуг? Может быть, конечно, и должны там повышаться, но опять же, не фа без фанатизма, как говорится. То есть не так, что там на 50%, естественно, но в разумных количествах, короче. Так, скажите, пожалуйста, какова причина данных тенденций с вашей точки зрения? Почему цены все-таки повышаются? Ну, опять же, корона кризис, который он был, типа, выпутывается из. из на ваш взгляд, возможно ли уже сегодня регулярное понижение цен на подавляющее большинство товаров и услуг? Ну, что-то я думаю, все-таки можно уменьшить цены на какие-то продукты, потому что цены сейчас высокие там нормальные. Скажите, было ли подобное в истории, чтобы цены для больш... на, большинство... на большинство товаров и услуг она понижалась? Понижалась, но понижалось ни разу не видел. Но ну, у нас в истории было, это с 1947 по 1953 год. Тогда цены на потребительские товары большинство были, действительно снижались каждый год. Я на этот момент не жил. Но тем не менее, все-таки исторические моменты, все равно, историю ну, все что, равно изучаем. Что-то такое я слышал, да. Но ну, так, на моей памяти, по крайней мере, не было понижения раза. Понятное дело, мы живем в другой системе. Поехали. Первый вопрос, скажите, пожалуйста, что вы ждете в новом году в финансовом плане? Я жду, что криптовалюта подскочит, доллар будет у нас 20 рублей, евро 15, ну и собственно, что э, все остальное, хлеб, молоко, шоколадки и сладости будут раздавать бесплатно. Так, А что вы думаете по поводу повышения подавляющих большинства цен на, на большинство товаров? Вы знаете, хотелось, конечно, погрустить, поплакать, но если я это буду делать, все равно же ничего не изменится. Поэтому я смеюсь и жду понижения. Скажите, пожалуйста, каковы тенденции с вашей точки зрения, почему именно все повышается? Вы знаете, вообще, насколько нам показал 2020 год, что как бы ждать-то чего-то такого внезапного нам все равно придется. То есть вроде как в 2020 все было очень странно, все надеюсь на 21-й. Но я подозреваю, что 21-й то нам покажет еще похлеще. Ну, по крайней Нет, мере, вон тот зайчик на липках, на заборе липок говорит, мне кажется, об этом. У него такая морда странная. Я, если что, не, не пью и алкоголь не употребляю, поэтому. И не курю. Поэтому это все отрезвый голос. 21-го Что ж, что вы думаете? Возможно ли уже сегодня регулярное понижение цен на большинство товаров и услуг? Я сейчас пойду вот в магнит как раз Заметьте, не перекресток, а в магнит Это о чем говорит? Вы, бедные О, о том, правильный. что я могу тебе позволить только в магните Приобрести товары, да? Но, не, на самом деле, давайте без шуток Я зашла недавно В всем известный магазин Кое-что хотела приобрести Я не буду говорить что, потому что, возможно, это можно запикать будет потом Ладно, конопляное масло Это не про... Это не, кстати... Это, понятно. это нормальная тема, да Да, там силик. И покрою, вы знаете, и что? Оно стоило 600 рублей, а сейчас знаете, сколько оно стоит? 850. Ладно, я, блогер, могу себе позволить. А вот бабушка вон идет, а женщина, вы можете позволить себе конопляное масло? Хочет человек, видно, по глазам вижу, но не будет покупать. За 600 она бы еще купила, за 850 нет. Поэтому я не знаю, тенденция, мне кажется, наоборот, будет э, расти. Цены, мне кажется, будут. А вам как кажется? Ну, я думаю, с нынешней системой, я думаю... Понимаете, какая сейчас система, естественно, с ней будет постоянно рост. Ох, не знаю. Ну, надеюсь, друзья а Скажите, мои... а было ли у нас в нашей истории, когда цены, наоборот, понижались на подавляющее большинство товаров? Слушайте, было такое. Вот имбирь, например. Вы знаете, сколько в начале пандемии стоил имбирь? Тысяча рублей килограмм за килограмм. А сейчас имбирь стоит 500. Соответственно, тенденция на... Но это на, единичные, на но это на единичный, а вот на большинство товаров потребительских, не на единичный какой-нибудь в результате конкуренции, то что в результате рынка там что-то там снизилось, там, -то, какой-то товар, который, может быть, уже и не нужен, а вот именно подавляющее большинство необходимых товаров было ли по понижению нашей, истории нашей страны? В история? Ну, конечно, я, я не могу сказать за последние 100 лет, но за последний год – нет. Ну вот, например, наша история была в СССР с 1947 по 1953 год там было именно, каждый год регулярно понижались цены и люди становились от так, а вы намекаете, что у нас сейчас не так все, да? не, ну я согласна, нет, то, что они повышаются, это явно и честно, если в 20 было вот так, то вот, что будет в 25-м, мне даже страшно, друзья мои поэтому, что делаем? закупаемся гречкой туалетной бумагой но ну, мы уже привыкли это делать